Спасибо большое, уважаемые коллеги. Алексей, спасибо вам огромное. Хочу сказать еще вот, что действительно и в паллиативной помощи в стране она происходит, ведь произошла и начала развиваться именно с онкологических пациентов. И еще мне хотелось бы сказать, Алексей Алексеевна поскромничала, по, согласно приказу Минздрава России, подписанному министром здравоохранения Российской Федерации, Алексеем Рязанкина, является главным нештатным специалистом по палеоативной помощи Северо-Западного федерального округа. Я вас с этим поздравляю, и весь Северо-Западный федеральный округ тоже поздравляю. Итак, уважаемые коллеги, давайте начнем говорить о том, как важна паллиативная помощь онкологическим больным. И как важно своевременно ее оказать и своевременно ее получить. Плеативная медицинская помощь ⁇ это помощь, которая не направлена на установление диагноза. Это помощь, которая не направлена на диагностику в целом. Это помощь, которая направлена на помощь пациентам, медицинскую помощь пациентам, у которых диагноз уже установлен. Более того, у которых есть... Прогрессирование, прогрессирование заболеваний, у которых опухоль имеет достаточно агрессивное течение, и в связи с этим пациенты имеют тягостные симптомы. Следует сказать, что паллиативная помощь осуществляется с целью облегчения страданий. причем это не только эпиоидные анальгетики, мы будем сегодня весь день об этом говорить, потому что все таки есть некое представление, что паллиативная помощь — это хосписные онкологические пациенты, терминально умирающие и морфин. Но э, палеотивная помощь это понятие, которое значительно шире. Палеотивная помощь это понятие, которое и подход, который помогает пациентам с незречимыми прогрессирующими заболеваниями, значительно шире, чем онкологическим больным. Но еще важно сказать, что оно может быть направлено на потребности больного его пациента, как медицинские, так и физические, психосоциальные, и, и духовные. И сейчас все это закреплено в законодательстве. Я несколько слов об этом скажу. Буквально несколько слов о истории паллиативной помощи в нашей стране. Как и во многих странах, она начиналась именно с онкологического паллиатива. И причем колыбель паллиативной помощи в нашей стране – это Санкт-Петербург. Самый первый хоспис, который был открыт в Лахте, Андреем Владимировичем Гнездиловым. И при помощи, при поддержке и по, по направлению, так скажем, Виктора Зорза, человека, который испытал личную трагедию, имел личный опыт о необходимости паллиативной помощи онкологическому пациенту. Его дочь умирала от меланомы в английском хосписе. И это было его завещание развивать хосписную помощь по всему миру и в, российской, и в России в том числе. И начиная с 90-х годов это движение, буквально именно движение, пошло в нашей стране. Причем сначала это действительно организовывались только хосписы для онкобольных и палеотип и сестринские отделения а также палеотивное отделение в онкодиспансерах. И только с изменением законодательства палеотивная помощь шагнула в нормативно-правовую базу и стала более широко доступна как онко, так и неонкологическим пациентам. И уже сейчас, начиная с 2019 года, мы говорим о широченном палеотивной помощь не только онкобольным, пациентам, получающим длительную респираторную поддержку, в том числе на дому. И еще важно отметить, что в 2019 году в Минздравом России был основан Федеральный научно-практический центр паллиативной помощи на базе Сеченовского университета, у которого есть определенные задачи помогать регионам выстраивать паллиативную помощь. И мы с Еленой Владимировной работаем в этом федеральном центре. Сейчас мы, конечно, имеем существенные ограничения в работе, как и вообще вся медицинская помощь в стране, она более чем ориентирована на борьбу и помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Однако мы, конечно, видим существенные для нас ограничения, и развитие палеоактивной помощи уже идет не такими широкими шагами, как было последние годы. Но а, эта ситуация, мы очень все надеемся, что она позволит нам не только встречаться на таких мероприятиях, но и а, развивать нашу службу дальше, так же, как мы планируем для того, чтобы нашим пациентам она была доступна. Крайне важно сказать, что палеотивная помощь обхватывает не только пациентов, но и их семьи. И причем семьи тех пациентов, которые не умирают сейчас, а которые сталкиваются с угрожающей жизнью болезнью. Более того, палеотивная помощь направлена на, даже на раннее выявление тех симптомов, которые могут вызывать страдания больного, на оценку их и, конечно, на лечение. Более того, сейчас большая Большая работа ведется по организации межведомственного оказания паллиативной помощи, медицины и социальных структур. Это очень важно. Следует сказать, что а, паллиативная медицинская помощь в настоящий момент подразделяется на первичную и специализированную. Вот все, что специализированное, это в хосписе, паллиативное отделение, выездные службы, респираторные центры, все, что а, оказывает а, помощь, где оказывают помощь врачи, и медицинские сестры, работающие в паллиативной медицинской помощи. Однако большая часть больных, она все-таки нуждается в паллиативном подходе в рамках первичной паллиативной помощи, значит, в рамках поликлиник, в рамках специализированных клиник, которые не работают только с паллиативными больными, но часто с ними встречаются. Еще важно сказать, что мы в правовом поле стали значительно шире. Мы теперь можем спокойно к себе пускать волонтеров и другие некоммерческие организации, религиозные организации. И это сейчас законодательно утверждено, что медорганизации взаимодействуют с некоммерческими организациями, и социальными организациями с целью, поддержки пациентов и совместного оказания им помощи. Это очень важно для наших структур. Мы теперь не боимся, мы теперь ничего не придумаем. Наши ограничения – это только противоэпидемические ограничения. Еще важно сказать, и, коллеги, это касается каждого, не только онкологического пациента, но у каждого гражданина нашей страны. Это то, что при оказании паллиативной помощи, если в семье есть такое больной, если пациент нуждается в этом виде помощи и получает его на дому, то страна, то медицинские организации ему предоставляют для использования медицинские изделия, включая кровати, включая противопровожденные матрасы, памперсы, различные зонды, катетры и даже аппаратуру для респираторной поддержки. Вот это сейчас, Селена Владимировна, одна из основных задач работы главных нештатных специалистов, организовать эту помощь, помочь субъектам и, конечно, так мониторить то, что происходит. И мы сейчас большую часть времени нашего главного нештатного специалиста работаем именно в направлении с регионами, как они закупают эти медицинские изделия. Широченная нормативно-правовая база, которая регулирует паллиативную помощь. Сейчас мы, еще у нас появилась дорожная карта, подписанная в прошлом году представителем Татьяны Алексеевны Голиковой попечительским советам разработанная, и мы по ней сейчас работаем. Следует сказать, что все, что мы делаем в рамках организации паллиативной помощи, оно направлено на своевременность, на профессионализм и, главное, доступность широкому кругу нуждающихся. Важно сказать, что показание паллиативной помощи в ручном режиме, но должно это уйти уже на другой план. Поэтому, конечно, все медицинские организации, осуществляющие онкологическую помощь, они в остро нуждаются во взаимодействии с палеоативными организациями, как с целью консультирования, так и с целью госпитализации пациентов, если есть, необходимо, если есть необходимость. И палеоативная служба, уважаемые коллеги, она оказывается, не тогда, когда пациенты а, уже уходят или так, из жизни, или тогда, когда вам им, вы прекращаете оказывать им специализированную помощь. Совсем нет. Мы говорим о том, что паллиативная помощь может осуществляться параллельно со специализированной помощью. Чем раньше для некоторых онкологических пациентов это произойдет, тем будет лучше качество его жизни. Огромное количество исследований ведется по пути а, того, чтобы подтвердить, или опровергнуть то, что ранее включение паллиативной помощи улучшает как выживаемость, так и качество жизни пациентов. И на самом деле, даже если говорить о выживаемости при таких серьезных заболеваниях, вы видите на слайде, как и рак легких, и другие онкологические заболевания, посмотрите, вот эти верхние графики, они свидетельствуют о том, что продолжительность жизни, выживаемость, она улучшается у пациентов которым палеотивная помощь назначена не рутинно, а, когда они уходят из жизни, и вы прекращаете специализированное лечение, а параллельно со специализированным лечением. Эти результаты, конечно, ошеломляют, мне кажется, онк... должны ошеломить просто онкологов, потому что это та а, серьезная поддержка, это та серьез... тот серьезный вклад, который поможет а, онкологам улучшить продолжительность жизни их пациентов и улучшить качество жизни. Очень важно сказать, что нужно интегрировать и электронный мониторинг, который считается, кстати говоря, более эффективным, когда пациент не приходит к пациенту, к врачу и жалуется, а имеет возможность в электронном формате отметить свои жалобы, а медики откорректировать это его то, что у него происходит. Соответственно, уважаемые коллеги, серьезнейшие улучшения в общей выжимации среди пациентов с методическим раком, которым назначен электронный мониторинг по отчету в процессе химиотерапии мы видим в исследовании, представленном на слайде, 2017 год. Следует сказать, что а, интересный вывод а, делать можно именно по поводу того, что веб-мониторирование в настоящий момент является более эффективным, чем личное взаимодействие. Ну, возможно, в силу нехватки времени, возможно, в силу того, что пациент пытается сказать что-то другое самое важное, не обращает внимания на какие-то свои жалобы, а пытается с врачом обсуждать какие-то другие темы. Но а, следует сказать, что паллиативная помощь Интегрированная в онкологию – это не придумка российского Минздрава или российских профессиональных некоммерческих организаций, ассоциаций. Мы абсолютно в тренде мировом. Аска говорит о том, что паллиативная помощь улучшит и качество жизни, удовлетворенность от лечения, а значит, удовлетворенность и онкологическим лечением. Оно уменьшит агрессивные остановит и уменьшит агрессивное лечение в конце жизни, когда его нужно остановить, и, возможно, уменьшит вред для пациента и лиц, которые осуществляют за ним уход. А также, что очень важно, снизить стоимость лечения. Следует сказать о том, что одновременно пациентам с продвинутым раком, с метастатическим раком, стандартно должно быть предложено одновременно со специализированным лечением паллиативная помощь. Причем онкологу на это дается около двух месяцев с момента установления диагноза. И в течение этого времени пациент уже может быть подготовлен и проконсультирован у врача по помощи. И дальше онкологи ведут этого больного совместно. Законодательство нашей страны сейчас помогает нам быть интегрированным. Возможность открытия кабинетов паллиативной помощи на базе онкодиспансеров, например, или паллиативных отделений помогло бы а, врачам-онкологам и помогло бы специализированной помощи а, в, в лучшей степени оказывать помощь пациентам и, главное, улучшить их выживаемость и качество жизни. Вот такой а, два года назад мы были на а, «Белых ночах» и впервые представили вот этот слайд, вот, этот, вот эту диаграмму, которая говорит о модели оказания паллиативной помощи онкологическим пациентам в виде модели бабочки, когда помощь паллиативная поддерживающая оказывается одномоментно пациентам в момент начала лечения. И далее в случае ухудшения состояния основного лечения все меньше и паллиативной помощи реабилитации и прочее все больше, если пациент идет по траектории излечения, его лечение вот этим синим цветом уменьшается, а его реабилитация, именно кренная реабилитация увеличивается. И если пациент идет по траектории, к сожалению, отрицательной, то также уменьшается ему интенсивность специализированного лечения и увеличивается помощь в конце жизни а поддерживающая терапия, она находится в момент оказания пациенту специализированной помощи. Очень правильный, красивый и визуализирующий наш вид помощи, наше взаимодействие слайд. Если говорить о том, как мы с вами работаем, я уже сказала о том, что, во-первых, палеотивная помощь – это лицензируемый вид помощи. Конечно, для того, чтобы открыть у себя кабинет палеотивной помощи, получить госзадания, какие-то объемы или тот же дневной стационар, организация должна иметь лицензию. Но даже если это организация онкологический диспансер или онкологический центр, он может иметь, а как получить лицензирование, пройти лицензирование на палеотивную медицинскую помощь и открыть у себя как амбулаторное, так и дневной стационар, так и стационарное звено. Здесь уже организационные решения, конечно, нужны. И думаю, что это, конечно, тот самый, вот та самая возможность интеграции палеотива в онкологию. Треть пациентов онкологических ⁇ это треть это пациенты, которые нуждаются в палиативной помощи. То есть, еще раз, из общего количества нуждающихся в палиативной помощи взрослым, треть ⁇ это онкобольные. И в приказе Минздрава 345 определены показания к оказанию палиативной медицинской помощи, а также определено, кто нуждается в этом виде медицинской помощи. Онкобольные ⁇ это первая строчка. И определены показания. Обращаю ваше внимание, что... Для того, чтобы пациента направить на паллиативную медицинскую помощь, необходимо провести врачебную комиссию, в том случае, если у, вас, у пациента нет гистологически верифицированного диагноза. В том случае, если онкобольной прошел гистологическую верификацию, вам понятно, что это за опухоль, то направить на паллиативную помощь может лечащий врач. Обращаю ваше внимание, что в выписках из истории болезни, откуда бы они ни проходили, если у вас есть пациент, который потенциально уже сейчас нуждается в палеоативной помощи, или в ближайшее время будет нуждаться, и вы видите, и наличие у него ухудшения общего состояния, вот то, что представлено на слайде, это выдержки из приказа Минздрава России, снижение функциональной активности, потери массы тела, уже этот больной может у вас быть направлен на палеоативную помощь, рано никогда не будет. И главное, чтобы он был подготовлен и морально, и физически, и у нас было время у специалистов палиативной помощи с ним поговорить, обсудить и назначить, оказать помощь. И еще важно сказать, что если говорить о гонкой больных, то наличие метастатических поражений при незначительном ответе на специализированную терапию, при наличии противоказаний к ее применению. А также наличие боли и других тягостных симптомов, причем, даже если нет того, что выше, то вы можете дать направление на паллиативную помощь. Пишите это, пожалуйста, в своих выписках. Но просто призываю это делать, потому что если не написано в выписке, что пациент нуждается продолжение лечения, в симптоматической терапии, в оказании непулятивной помощи, мы не можем его взять на учет, и нам нужно еще один круг этому больному пройти, чтобы он получил направление. Поэтому не, не скучайте, не грустите, не пугайтесь, пишите это, объясняйте родственникам, что... Организации паллиативной помощи, помощи и вообще поддержка паллиативных специалистов никоим образом не отразится на лечение от специализированного, специализированного лечения онкологического заболевания и только поможет родственникам больного. Итак, уважаемые коллеги, конечно, мы обслужим разных пациентов и уже терминальных, и явно неизлечимых, и даже тех больных, которые уходят от нас, когда им становится лучше. И мы действительно делим пациентов на умирающих и тех пациентов, которым он стал жить прогностически несколько месяцев и несколько лет. Причем мы показываем помощь как в стационаре, так на дому, так и в условиях дневного стационара. И еще важно сказать, что, повторюсь, что направление может дать любой доктор. Мы сейчас, конечно, развиваемся по пути специализированной креативной помощи когда мы оказываем помощь пациентам и нуждающимся в респираторной поддержке, и социально значимыми инфекциями. Но онкологический палеотив во взрослой практике, конечно, является таким приоритетным палеотивом который направлен на лечение боли, на лечение тягостных симптомов, на психологическую поддержку. И на самом деле вот у нас две таких больших группы пациентов. Это пациенты постинсультные, пациенты дементные и пациенты, нуждающиеся в онкологии. Это вот самые большие, нуждающиеся в помощи онкологически. Это самые большие группы больных, которым мы, конечно, оказываем помощь и на дому, и в хосписах. И первичное звено этих пациентов тоже ведет. Следует сказать, что мы видим и иногда в ручном режиме помогаем пациентам, которые живут в сельской местности или которые одиноко проживающие, или те пациенты, которые нуждаются в долгосрочном уходе, имеющие компрессию спинного мозга или диастатическое поражение головного мозга, и уход за ними очень длительный. И здесь, конечно, мы серьезно так скажем, наше взаимодействие с онкологической службой, для нас это серьезный вызов, и он, конечно, должен вестись. И, пожалуйста, чем раньше вы этих больных нам отдадите, особенно с тех пациентов, которые имеют постатическое поражение позвоночника и риски компрессии спинного мозга, конечно, нам бы этих больных вести пораньше для того, чтобы уже не иметь больных парализованных, которые лежачие, а успеть увидеть их пациентах, направить к вам на лучевую терапию. об этом сегодня будет говорить Оксана Юрьевна. Важно сказать о том, что первичное звено сейчас у нас настроено на настраиваем мы его, так скажем на паллиативную помощь, и вот эта первичная паллиативная помощь, которая организуется в поликлиниках, она, конечно, нельзя сказать, что она выстроенная, она в самом-самом самом начале, начале пути, но уже следует сказать о том, что поликлиники не могут отказывать этим больным, они их так не отказывали, но для них это сейчас уже профильный больной. И важно сказать о том, что назначение обезболивающих как самых... Таких острых проблемных моментов у онкологических больных может заниматься не только врач-коспис или врач-паллиативной помощи, но и врач-онколог, и врач-терапевт. И это одна из таких серьезных вызовов, конечно, крайне важно, И, кстати говоря, в протоколе Татьяны Алексеевны Голиковой 28 июля прошлого года мы слышали информацию, поручение о том, что необходимо было проработать вопросы и обеспечить пациентов в онкологических обезболивающих путем выписки назначения онкологами. Поэтому, уважаемые коллеги, это очень серьезный вызов, который стоит, и его надо в конце концов решить. Не только участковые терапевты, не только врачи паллиативной помощи, но и онкологи в своей рутинной практике, выписывая пациентов из стационаров, видя их на приеме. Если тот, кто видит боль, тот и должен выписать обезболивание. Это основной принцип. Поэтому, конечно, дать право онкологу выписать рецепт дать рецепт в его руки, но ну, это, наверное, самая простая и одновременно самая сложная проблема на данный момент для лечения. Следует сказать, что наша ассоциация хосписной помощи с 2017 года, 2018 года, выпускает журнал «Палиум» российский научно-практический журнал, который сейчас стал рецензируемый, я нас и всех поздравляю с этим, с этого года вошел в перечень источников Ринца. И, конечно, мы работаем и дальше, и мы приглашаем вас как быть участником и автором этого журнала, так и читателем этого журнала, он находится в свободном доступе, на сайте Ассоциации хосписной помощи, его также можно выписать. И а, мы очень надеемся на то, что этот журнал будет помогать вам и уже помогает а, в помощи вашим пациентам. А, буквально несколько слов о том, что а, пандемия очень изменила нашу, а, нашу жизнь, а еще жить наших пациентов. Да, на этом слайде девочка, молодая женщина, которая страдает от неизлечимого заболевания. Она не онкобольная, однако она публицист, она общественный деятель и признанный общественный деятель борец за права инвалидов. И когда началась эпидемия, когда началась пандемия, даже не эпидемия, она сделала пост, она сказала о том, что паллиативные пациенты будут ограничены в получении помощи как специализированной против ковида, так и в своем виде помощи. И, конечно, так этот риск есть. И я бы, конечно, призывала, и мы видим о том, что наши онкологические пациенты, паллиативные пациенты, они также оказываются на ковидных койках. И тут бывают сложности, когда их нужно обезболить. Я уже неоднократно консультировала пациентов в ковидных госпиталях с тем, а как его обезболить, чем обезболить. Нет этих препаратов, которые он получает на дому, нет в госпиталях. Поэтому, конечно, тут вот вопрос перерасчета доз, научиться пользоваться морфином жидким, который есть во всех больницах. И вот это наш тоже путь. И мне бы очень хотелось, чтобы мы не забывали о том, что наши пациенты тоже болеют ковидом, и им нужно продолжать получать в том числе обезболивающую терапию в этих госпиталях. Наша основная цель – это поддержать больного, поддержать семью. И паллиативная помощь, забота – это то, чем мы занимаемся. И я очень надеюсь, что сегодняшний день пройдет у нас именно под этим флагом. Забота о пациенте, забота о его семье и забота друг о друге. Ну вот таким образом паллиативная помощь немножечко отличается от других видов медицинской помощи. Итак, уважаемые коллеги, включите, пожалуйста, слайд, не слайд, а видео, которое подготовил Федеральный научно-практический центр паллиативной помощи для проведения оркедут работы и для такой вот информатизации, информирования общества о том, что такое паллиативная помощь. Включите, пожалуйста, видео. Такое ⁇ паллиативная медицинская помощь. Мифы и правда. Люди могут жить с неизлечимым прогрессирующим и смертельным заболеванием в течение многих лет. И потребность в паллиативной помощи не ограничивается строгими временными рамками. Паллиативная медицинская помощь оказывается только пациентам, которые близки к смерти. Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с любыми хроническими прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями с момента установки диагноза до конца их жизни. Причем забота распространяется и на членов семьи пациента. Паллиативная медицинская помощь оказывается только в стационаре хосписа. Паллиативная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара. Пациент имеет право получить помощь в том месте, где он находится, включая организации социального обслуживания. Паллиативная медицинская помощь» — это только контроль боли наркотическими средствами. Паллиативная медицинская помощь — это комплекс мероприятий, в том числе медицинские вмешательства, включающие контроль тяжелых проявлений заболевания, меры социальной поддержки, духовной поддержки и психологической, а также мероприятия по уходу. Паллиативная медицинская помощь — Нужна только пожилым людям. Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам любых возрастов, от младенчества до старости. Паллиативная медицинская помощь только для умирающих от рака больных. Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с различными формами прогрессирующих неизлечимых заболеваний, ограничивающих жизнь пациента. Паллиативная помощь – это комплекс медико-социальной помощи, направленной на улучшение качества жизни пациентов, а также их семей, которые сталкиваются с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. Применение палеотивного подхода в лечении и уходе за такими пациентами предотвращает и облегчает страдания человека в конце жизни. В такой помощи нуждаются взрослые пациенты с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми патологиями, хроническими респираторными заболеваниями, СПИДом, туберкулезом, диабетом. Среди детей паллиативная помощь нужна пациентам с тяжелыми аномалиями и пороками развития, генетическими заболеваниями, рядом хронических и прогрессирующих болезней, таких как муковисцидоз и миодистрофия. Паллиативный на латыни означает «покрывало» или «покров». При паллиативной помощи симптомы словно покрываются разными видами лечения, основная цель которого – обеспечить комфортное состояние пациента. материал подготовлен в качестве видеометодического пособия для организаторов здравоохранения врачей специалистов врачей по паллиативной медицинской помощи среднего медицинского персонала студентов медицинских вузов и колледжей ну вот уважаемые коллеги Визуальные образы, они всегда меняют а, или запоминаются, и мы больше, чем а, слова. И я заканчиваю свой, свое сообщение и передаю слово следующему докладчику. А, спасибо вам большое.